Уважаем Владимира по поводу эндопротезирования при расслоении орты Б-типа. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, я начну с некоторых положений и статистических данных, но постараюсь побыстрее, чтобы сократить время. В данной ситуации мы будем рассматривать вот это вот заболевание, расслоение аорты, которое вот здесь вот представлено. Ну, вы все знаете эту классификацию, я долго на ней тоже останавливаться не буду. По ДБЕКИ и Стэнфордская классификация, в общем-то, ничем не отличается, только цифрами и буквами. Это несколько модернизированная классификация, больше она уже относится, когда происходит не только расслоение, но и расширение аорты с добавлениями вот четвертого типа белого. Как видите, основная все-таки масса приходится на расслоение первого типа, которое затрагивает восходящую аорту и требует неотложных операций, и в основном занимается больше кардиохирургии если посмотреть вот на эту статистическую данную, которая отражает все расслоения и А, и Б типа, но если мы применим значит, как бы анализ и 25% уделим расслоению Б, Б типа, то все равно вот это, вот, сейчас, вот это вот количество больных, то четверть от этого тоже составляет большую величину. А много ли мы сейчас видим все-таки этих расслоений и оперируемых. Естественное течение, обратите внимание вот только на нижнюю часть, которая касается B-типа. Значит, 30-дневная летальность при консервативном лечении 10%, и, соответственно, при различных осложнениях уже течения расслоения, она прогрессивно увеличивается. Показания к экстренной операции – это осложненное течение расслояния. Вот в основном это малоперфузия каких-то органов почек, висцеральных органов, нижних конечностей. Это некупируемая гипертензия, не поддающаяся консервативному лечению, продолжающийся болевой синдром или продолжение расслоения, ее расширение зоны расслоения или расширение самой аорты. Ну, это как бы, так сказать, консервативное лечение, это можно в гадлайне последним э, прочитать, здесь особенно ничего э, нет нового, поэтому я это быстро э, пробегаю. Осложненные, значит, расслоения требуют э, экстренного вмешательства, которое в основном сейчас связано с эндопротезированием аорта, это мы все прекрасно э, знаем. Протезирование аорта сейчас уже меньше применяется и в основном связано с, вот, если имеются некоторые сложности с эндопротезированием. Здесь они указаны выше. Основная цель эндопротезирования, собственно, заключается в чем? Это закрытие верхней фенестрации, проксимальной фенестрации с и в идеале должна быть, конечно, ремоделирование аорты произойти, чтобы отслоенная интима как бы спаялась с адвентицией и вызвала, ну, в общем говоря, ликвидацию этого расслоения. Но достигается также максимально, хочется достигнуть и тромбирование ложного канала. Однако происходит это, к сожалению, достаточно нечасто. Особенно Uh -huh. uh, вот, особенно если, как мы знаем, ложный канал намного больше uh, истинного канала после uh, расслоения, и может произойти ситуация, когда вы ставите стенграфт, да, верхняя фенестрация у вас закрыта, у вас имеется uh, вверху тромбоз uh, ложного канала, однако сохраняется... И кров, ну, сохраняется поступление крови и ложный канал, что не решает, к сожалению, проблему И вот эта вот проблема в отдаленном периоде может преобразоваться в следующий вот вид Вот одна, один из примеров пациента, у которого было выполнено значит, эндопротезирование нисходящей аорты в дальнейшем, как вы видите, через 3 месяца, через месяц после эндопротезирования все неплохо. Размер 36 миллиметров э, аорты. Через 3 года это уже 55 миллиметров и требует каких-то, так сказать, решений эта проблема. Через 4 года это уже 59 Миллиметров. Это, собственно говоря, уже развивается аневризма нисходящей аорты и тоже требует какого-то решения. Вот я вам покажу пример пациента, значит, который к нам поступил после того, как ему было выполнено, ну, сейчас уже три года, два года назад, тогда вот до нашей операции, которую я здесь продемонстрирую, было выполнено эндопротезирование нисходящей аорты двумя э, стенграфтами. Ну, здесь можно не обращать, сейчас я повторю, а, вот это вот, вот это было до, вот это вот исходно, да? да. Прошу не обращать внимания большого, вот здесь два стенграфта, вместе стыковки, они как бы не совсем расправлены, но гемодинамически было доказано, что это большого значения не имеет э, для рассматриваемой проблемы и для пациента. Однако, как вы видите, как вы видите, вот попадает контраст, значит, в ложный канал и доходит почти что до ну, верхней трети восходящей, а, нисходящей аорты. Вот здесь, вот здесь четко видно контрастирование, значит, аорты почти что вот даже где есть контраст. Мы, если детально просмотреть э, вот этот вот э, снимок, то будет видно, что контраст туда попадает не из-за того, что просто он туда течет. Он от, оттекает, оттекает он в межреберные так сказать, артерии, и в том числе, к сожалению, наверное, э, в артерию Адамкевича. Но учитывая э, размер аорты, который э, был, и... Э, развитие, так сказать, расширения уже в нисходящей артерии, надо было что-то предпринять для этого пациента. Здесь вот описана операция, которая была выполнена этому пациенту 9 октября. Доступ, значит, по седьмому межреберью с целью защиты внутренних органов и спинного мозга был использован временный шунт от правой подключичной артерии. К брюшной аорте. Сейчас я посмотрю здесь карточки, кино у нас будет. Сейчас. Да. Ну, я буду останавливать. Значит, вот это. Сейчас я вернусь на секундочку назад. Сейчас. Значит, создан. Не останавливается почему-то. Выделена дистальная часть аорды. Вот она пережата. Ниже выше черевного ствола. Дальше вскрыта брюшная аорта до нижней трети нисходящей аорты. Удалена вся отслоенная интима. Выше, до, ну, выше черевного ствола и всей брюшной аорты. Потом создан, значит, краевой шов. аорта целостность аорты восстановлена. Шов завершен. И э, переложен зажим ниже почных артерий. Восстановлено кровоснабжение в почных артериях. Дальше продолжена интимаэктомия из э, дистального отдела аорты и зоны бифуркации аорты с подшиванием в одной из артерий подвздошных для того, чтобы кровь шла по истинному каналу. Это создан вот тот, э, вот этот шунт, который вы видите, он идет в брюшную аорту и после того, как э, зажим был положен на протест на эндографт и нижний грудной отдел брюшной аорты, о, извините, нижний отдел э, нисходящей аорты. Сейчас вот мы увидим здесь. Вот, пережат нижний грудной вместе с эндографтом. А вот эндографт. Вот видите, вот он эндографт и нижний грудной отдел аорты. Это. Э, еще тоже вот подшивание протеза к кондографту вместе со, со стенкой аорты. Наверное, можно. Ну, не только для укрепления зоны анастомоза, но чтобы, собственно, потом кровь не попадала в ложный канал, и потом ложный канал нас было ушить, иначе кровотечение было бы из межреберных артерий. Мы еще там сделали такую небольшую манжету, потом лишний протез был отсечен и анастомозирован. Вот уже с, ну, фактически на уровне диафрагмы с брюшной аортой, из которой был удален Интимальный отслоенный э, слой. И затем восстановлен кровоток. Уже прямой кровоток по брюшной аорте. Вот, вот это вот небольшая такая манжета была на орте. И удален. Вот она. Угу. И потом удален э, временный э, шунт. Вот он, блядь. Вот такой вот временный шум был использован. Результаты операции вот видно здесь. К сожалению, у этого пациента случился нижний парапарез. Мы, мы пытались, то есть не пытались, а я думал над этим вопросом, как попытаться, так сказать, ну, снизить возможность этого осложнения – и мы даже попытались найти какую-то из межреберных ветвей, которые там отходили, но не нашли ни одной межреберной ветви, не перевязали ни одной межреберной ветви. Но, по-видимому, тот сток крови, который шел в ложный канал, он попадал где-то вот в эти межреберные ветви в артерии Адамкевича. И когда мы закрыли ложный канал, вот случилось, так сказать, это осложнение. Ну, вот это вот послеоперационная э, КТ-картина. Пациент жив. У него э, сейчас э, улучшилась ситуация. Он уже, так сказать, многие, конечно, у него не двигаются, но улучшилась э, ситуация с функцией тазовых органов. Он уже так более активен. Но вот такое вот есть осложнение, которое было. Спасибо за внимание. Я специально... Я не делаю никаких выводов из этой ситуации, потому что тут больше вопросов, нежели можно сделать какие-то выводы. Почему я, во-первых, продемонстрировал этот случай? Потому что на последнем аортальном синдроме возник некоторый вопрос и у академика Белова, а можно ли вообще пережимать аорту, скажем, с находящимся там станкрафтом. Он считал, что это не очень как бы, хорошо, Потому что якобы зажим будет пережимать стенку аорты, да, а там еще металл стенграфта, что это может вызвать какие-то осложнения. И они в какой-то из подобных ситуаций они использовали специальный артальный баллон, который заранее вводили так сказать, стенграфт, раздували его, и тогда уже делали какую-то операцию. Ну вот мы посмотрели, это не первый, так сказать, случай, в общем, что пережатие стенграфта вместе с сосудом не вызывает никаких осложнений, он не ломается, он потом хорошо расправляется, кстати, очень хорошо прошивается, к нему все, в общем, можно, так сказать, делать. Но вот эта вот проблема, она остается. Вот тот первый слайд, который я показал несколько лет да, подряд, это вот еще один есть пациент, причем все эти пациенты, они, в общем-то, не такие уж старые люди. Тому пациенту сейчас 50 лет первому, а этому вот 65 лет лет. И вот что-то нужно предпринимать при такой ситуации, потому что иначе это осложнение, оно грозит, в общем-то, формированием аневризма и разрывом, грубо говоря, аневризма. Спасибо за внимание. У меня единственный только маленький комментарий. Как раз, э, у нас был доклад как раз по поводу тоже единичного случая, что какую тактику выбирать при острых расслоениях. То есть э, насколько актуально уделять внимание нисходящему отделу грудной аорты. К какому, нисходящему? Нисходящему отделу при расслоении b типа например. Да, то есть э, хорошо закрыли верхнюю фенестрацию, что делать с нижней. То есть да, вот через какое-то время, видите, привело к формированию уже ложное, ну, то есть ну, по сути дела аневризмы потребовал уже более таких экстренных манипуляций. И не знаю, то есть насколько, то есть здесь паймоперинство зарубежных коллег или отечественных говорят, что если есть время так называемого шемического прекондиционирования для профилактики параплегии и прочего, это сегментарная эмболизация, или точнее эмболизация сегментарных артерий или лигирование сегментарных артерий, то есть кто как. Это позволяет в течение, там, если процедуру проводить в течение месяца полтора, защитить то есть как-то или избежать, даже в случае закрытия передней медионерно-артерии, спинальной шимии. Вот, то есть вот так вот как-то. Ну, вы знаете, здесь у нас нет, к сожалению, опыта. У нас вообще э, пока не очень большой материал по стентированию Ну, а До сих пор, собственно говоря, спорят. То есть покрытый стенд-градов до ветвей, э, финистрированный, броншированный или горметаллический стенд, включая висцеральные ветви. Или, например, делать ну, вот вариант осьминога от подвздошных артерий, висцеральный ветвь, заранее кровоснабжать и выключать всю аорту. То есть, на самом деле, никто не знает точно, что делать в таких ситуациях. Вы знаете, насчет брюшной аорты, мы несколько раз делали операцию, мы выходили на ну, торакофренолюмботомию при расслоении аорты, потом удаляли интиму и просто зашивали аорту. В экстренной ситуации, да, и сечение интима в, в нисходящем суда. отделе… не в экстренной ситуации, это в плановом ну, я имею в виду, если в экстренной ситуации, сечение, возможно, интима в дистальном, ну, то есть в брюшном отделе аорта может быть как вариант профилактики последующих таких вещей. Да, потом можно поставить стенграф. Мне кажется, в этой ситуации будет больше вариант тромбирования Эндографта. Ой, не эндографта, а ложного просвета. Вот, кстати говоря, мне сейчас все время выходил, звонили. Вот у нас есть сейчас лежит пациент 32 лет, у которого было расслоение. Но у него практически по типу А, ему спротезировали восходящую аорду, плюс еще левую сонную артерию. и... После стабилизации у него была малперфузия правой почки, которая отходила от истинного канала, потому что он очень был узкий. Очень вот, что интересно, я первый раз видел такой узкий истинный канал. И сейчас хотели делать эндопротезирование уже нисходящей, то есть ну, нисходящие аорты. И ребята отказались, потому что они побоялись, что... Висцеральный ствол, черемный ствол, верхняя брюшечная артерия, и левая почечная артерия, которые отходили от ложного канала, если они поставят стентграфт, то нам, они могут закрыться и будет очень, ну, сами понимаете. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы мы лидировали вот это вот расслоение, восстановили и единый, так сказать, поток крови по брюшной аорте, но ну, начинает прямо от диафрагмы. А дальше уже, может быть, поставили бы уже эндеграфт. Хотя там не очень широкая аорта, поэтому, может быть, и обойдется без эндеграфта. Спасибо. Спасибо большое. Следующий докладчик. После, по поводу острого артального синдрома имеется четыре учреждения, которые дежурят круглосуточно. Это Маринская больница, наша больница, Покровская и Сыроковая а, больница. Институт Женелиджи. Нет, нет, нет, нет, нет. А с них сняли это дежурство. Я не, сейчас кажется, если раньше дежурили все... Ну, грубо говоря, круглогодично, то сейчас, кажется, помесячно как-то. Одна больница в квартал дежурит э, постоянно. Кто вот сейчас на данный момент, не могу сказать. Извините, да. Если Ну, во-первых, начать хотя бы с того, что нужно консервативно, медикаментозно снизить давление, убрать болевой синдром, и дальше уже связывать, сделать э, КТ, и дальше связываться с учреждениями, куда вы можете их перевести. Вот и все. Да. По-моему, сейчас очень неплохо. Единственное городе организовано все это. Наш, Санкт-Петербург. Во да. всей стране это уникальная общая ситуация. Да, в Москве такого нету. Это благодаря нашему главному тоже дежурят два центра. То есть, ну, именно на острое слоение, по ну, это не так много, но два точно каждый день дежурят. Не каждый Нет, день, они то есть неделю. На а у нас э, а. все больницы имеют возможность перевести э, любого больного в какой-то центр и, или там лечат. Причем там эндопротезирование делал, в том числе. Вот Алексей Владимир, извините, можно я вас перебью? Да, у нас э есть громадный просто опыт, попытки, очень попытки перевода. Потому что мы дежурим ежедневно, а круглосуточно, 24 на 7. у нас есть опыт хороший. На бумаге очень хорошо все написано, но перевести пациента, как правило, не поступает в пятницу ночью или в субботу вечером. Это, как правило, поступает пациент с расслоением типа А или типа Б. Ну, типа Б, не переводим, типа А. Перевести его занимает, бывает, несколько суток, до недели пытаемся. Вот, ну, это, наверное, вопрос не ко мне Не все так идеально, как на бумаге. Нет, понятно, что идеально. Но вот у нас был неплохой опыт. Но это, я думаю, что в Акрайме есть такой механизм. Раньше его не было. Эти больные, они просто погибались попадали в какую-то, не знаю, там, больницу Все, на них сразу крест ставили. Некуда девать их. Звонить даже некуда. Здесь хоть и позвонить есть, посоветоваться. Вот это важно. Да. А когда звонить? Кстати, спросить? то, что вот Владимир говорит а куда, о том, как лечить. вы как, лечить? как а? вы перевели? Подскажите, пожалуйста. позвонила в Мариинскую больницу. Хорошо. <с позвонить Нет, сейчас, кстати говоря, очень неплохая ситуация с эндопротезами. Во-первых, у нас есть, но в любом случае знаю, что Евгений Антонович Шлоды есть у нас где-то склад в Питере, поэтому уже не требуется ввести эндограф из Москвы сюда. То есть его можно здесь заказать. Я согласен, 2019, вот. начало года, но конец 2018, я думаю, конец 2019 ситуация повторится, когда закончится квота, закончится график. Да, это, к, к сожалению, не Для этого, да, для этого да. как раз конференция наша сущ... и организована, чтобы решить этот вопрос. Спасибо.